Крайна февральна. Зима — это время, когда утонуть Хочется жутко в горячем чае, Когда от сомнений труднее заснуть, Зато легче поддаться печали. И зимой, когда стены приелись Серой краской за двери маня, Собери всю свою смелость И жди меня на краю февраля. Я приду, я приду, если хочешь, Ведь достаточно пролито слез. Нас запомнят продрогшие ночи Под безмолвным мерцанием звезд, Что тревожит душевный покой Мягким голосом, голосом свыше. Я спасу тебя, я спасу тебя вновь. Я спасу тебя вновь. Слышишь? Ведь то, о чем столько сказано слов, Однажды может случиться и с нами. Пусти тех, кто вернулся готов. Прости тех, кто тебя оставил. И с тобой, понимаешь, скучать не буду По коридорам и шумных соседям. И вместо того, чтобы ждать здесь чуда, Давай навсегда. Спасибо.